Виталик всегда мечтал стать богатым. Богатые невесты снились ему даже во сне. Он знал, что у него мало шансов выбиться в люди, даже несмотря на молодость и хорошее здоровье. Сын рабочих в своем небольшом городке мало чего сумел бы добиться. Поэтому, едва закончив техникум, Виталик решил перебраться в большой город, чтобы стать фитнес-тренером. Ночами он молился о том, чтобы Господь послал ему шанс стать богатым, жениться выгодно. К этому возрасту он заметил, как женщины обращают на него внимание. Высокий, зеленоглазый парень, с пшеничными волосами, безусловно, нравился всем. Это сразу было видно по реакции посетительниц, чем Виталик решил и воспользоваться при удобном случае. Одной он пообещал жениться и получил бесплатное проживание. Другой рассказал, что любит, но по обстоятельствам не может пока сделать предложение. В результате женщина подарила ему путевку в страну, о которой он всегда мечтал. Вдвоем они провели целых две недели без облачного счастья. Виталик легко расставался и встречался с женщинами, пока в его окружении не появилась Алиса. Юная высокая девушка мечтала похудеть и подкачаться, хотя в этом не было никакой необходимости. Виталику она понравилась своей юностью, но он не знал, богата ли Алиса или нет. Девушка одевалась так же, как и все. По ее одежде трудно было сказать, сколько у нее было в кармане. А Алиса оказалась способной, усердной ученицей. Виталику нравилось ее учить, разговаривать с ней. Однажды Алиса пригласила его в кафе на чашечку кофе. Обрадовавшись такому предложению, Виталик остался доволен. Несмотря на то, что Алиса ему не очень нравилась, Парень решил с ней провести время, посплетничать, и вскоре сам не заметил, как оказался в номере ее отеля. Ночь прошла романтично, хотя и не оставила ярких воспоминаний. Скорее всего, прошло как в тумане, ведь Виталик не сам предложил подруге это. Утром он не был счастлив, но Алиса ликовала. Наконец-то она заполучила парня, о котором мечтала практически всю жизнь. Однако Виталика не вдохновила это свидание. Он решил, что скажет ей о разлуке. Когда Алиса в следующий раз пригласила его на чашечку кофе после занятий, Виталик отказался. Он сказал, что у него уже есть девушка, что это было все несерьезно. Разгневанная Алиса хлопнула дверью и ушла. Виталик продолжал занятия, радуясь, что легко отделался от случайной подружки. Вечером, ничего не подозревая, он возвращался в съемную квартиру, как вдруг на него напали двое. Виталик был сильным, но тут увидел мужчину, который приказал мужикам не бить этого парня. Но Виталик рано обрадовался. Незнакомец стремительно приближался к нему. «Ты соблазнил мою Алису?» – грозно спросил его мужчина. «Нет», – ответил Виталик, – «она сама мне на шею вешается, а у меня есть девушка, и на ней я жениться не собираюсь». «Алиса плачет. Страдает, дороже у нее никого нет», — ответил мужчина. «Ну и что? Пусть на мужиков не вешается», — ответил Виталик. «Хорошо», — ответил мужчина. «Но тогда учти, что тебе в этом городе я жизни не дам. Вернешься в свое болото с двумя поломыми ногами, и кому ты там будешь нужен?» «А тут у тебя появился шанс стать богатым, работать у меня, миллионы получать в моей фирме. Ты только люби мою Алиску, она у меня единственная, понял?» Виталик кивнул. Перспектива остаться побитым его не устраивала. Сам он, конечно, мог бы собрать вещи и уехать куда подальше. Но помощники отца, соблазненные девушки, его напугали. «Даю тебе время до завтра», — ответил отец. «Подумай, что теряешь». Виталик кивнул. Мужчина с братками сел в машину и уехал. Виталик не спал всю ночь, думая, какое принять решение. Разум подсказывал немедленно собирать вещи и бежать, куда глаза глядят. От Алисы и ее блатного папаши, который правда мог его покалечить. С другой, а вдруг шанса выбиться в люди у него уже не будет. И придется довольствоваться приходящими случайными женщинами, которым совершенно не лежит душа. Папаша Алисы не молод, однако влиятелен. Поможет и с работой, и с деньгами. Если вдруг с ним что-то случится, Алисе не просто будет мне противостоять. Там уж я возьму на себя ситуацию. Мысли противоречили одна другой. Но у Виталика еще был шанс бежать. На следующий день, сославшись на головную боль, он не пришел на работу. Но чувствовал, что отец Алисы просто так его не оставит. Рассвет приближался, но решение никак не шло в голову. Виталик понимал, что никто его не оставит. Он не хотел жениться на Алисе, но чувствовал, что придется. Другой бы на его месте просто собрал вещи и сел в первый попавшийся поезд, чтобы никогда тут не появляться. Однако жажда на не давала сделать это быстро. «А что, если действительно шанс выбиться в люди?» «Конечно, придется терпеть давление». Но, может, Алиса передумает, ведь мало ли у нее было капризов. Едва Виталик стал что-то соображать, как в дверь позвонили. Завидев в глазок незнакомого мужчину, парень понял, что пропал. Все, отступать больше некуда. Его заставят жениться на этой капризуле, как бы он себя ни повел. Бежать было поздно и некуда. За ним круглослучно следил толстый охранник, с которым, как известно, шутки были плохи. В надежде, что Алиса передумает, Виталик решил встретиться и приговорить с ней. Бандиту, встретившему его на улице, Виталик сказал, что хочет увидеться с Алисой. При этом мужчина оделся нарочно небрешно, не побрился и выглядел так, что девушка бы отвернулась от этого человека. Алиса встретила его с радостью, сама же кинулась на шею пригласила в гости. «Все получилось совсем не так, как полагал отец». Виталик не знал, как отвертеться. Отец Алисы завел его в комнату и сказал. «Алиса у меня единственная. Мать ее умерла при родах. Поэтому я делаю все, чтобы она была счастлива. Не говори, что я тебя пугал. Пусть думает, что это твоя инициатива. А там может, передумает, и я отпущу тебя на волю. Если будешь послушным, помогу тебе устроиться в жизни. Ты ни в чем не будешь нуждаться». Виталик едва не упал со стула. В комнату вошла Алиса с каталогом свадебных платьев. «Вот, посмотри, красивой я в нем буду невестой», спросила девушка, обнимая Виталика. Мужчина ничего не ответил. Сейчас он понимал, как попал. В ситуацию вмешался отец. «Алиса, может, тебе не нужен этот Виталик? Хочешь, я тебя с иностранцем познакомлю? Ты же собиралась ехать за границу учиться. В Лондоне много красивых парней. Смотри, влюбишься». «Нет, я не поеду в Лондон. Я выйду замуж за Виталика. У нас будет трое детей. Я уже платье присмотрела и золотое колечко. Хочу вот это!» Ткнула она пальчиком в каталог, мечтая получить то кольцо, которое ей больше всего понравилось. Виталик молчал. Он чувствовал себя рыбой, попавшей в сети. Сопротивляться было бесполезно. Стоило капризно Алисе пожаловаться отцу, как Виталик рисковал быть побитым. Охранники слушались девушку беспрекословно. От бессилия Виталик едва не заплакал. Увы, ему сейчас противно было все. Молодая, красивая невеста, решившая по своему капризу его женить на себе. Да и сам себе мужчина был противен, разрешился податься слабости. На следующий день отец устроил парня своим охранником с отличной зарплатой. Алиса обрадовалась и уже начала продумывать свадебное путешествие. Виталик был готов ее задушить собственными руками, когда девушка показывала ему Сейшелы, где она мечтала провести медовый месяц, ресторан, торт и многое другое. Искренность Алисы просто удивляла парня. Неужели она не чувствует, что ее не любят? Машинально Виталик пытался показать ей равнодушие и отвращение, однако Алиса не улавливала психологических нюансов. Она считала, что Виталика все равно приручит и они будут счастливы. Виталик же мечтал сбежать как можно скорее, но ничего не мог сделать. И тогда хитроумный план пришел ему в голову. Пока Алиса рассматривала платье, он решил ее фотку разместить в социальных сетях в профиле знакомства. Желающих познакомиться с красивой сексапильной девушкой нашлось много. Выбрав фотографии немолодого, но не слишком расчетливого парня, Виталик стал переписываться с ним от имени Алисы. Поняв, что мужчина не слишком избалован вниманием, он потребовал, чтобы парень прислал цветы Алисе. Ведь, несмотря на симпатичную внешность, мужчина был не слишком уверен в себе. Чувствовал, что Алиса ему понравилась, и он мечтает с ней увидеться в реальности. Представившись братом Алисы, Виталик соврал, что девушки нет дома. Он знал, что Алиса неврнодушна к плюшевым мишкам, красивым платьям и бижутерии. Собрав деньги, он отправился по магазинам и добавил к букету роз записку от прекрасного незнакомца. А Алиса была тронута таким подарком. Она захотела узнать имя незнакомца. Виталик показал ей фото парня, которому она понравилась. Девушка согласилась на встречу с ним, решив отблагодарить за подарок. Парень охотно согласился на встречу. Когда Алиса вернулась, на Виталика она почти не обращала внимания. Это дало мужчине надежду, что капризная барышня передумает и выйдет замуж не за Виталика. В скором времени Алиса охладила к парню. Он-то понимал, что к чему, однако до конца не был уверен в том, что девушка действительно влюблена в незнакомца. Спустя неделю Алиса привела отцу нового знакомого. Мужчина просто засыпал ее подарками, хотя чувствовал, что ему очень хотелось выгодно жениться. Это как раз и нужно было Виталику, чтобы отвлечь внимание от себя. Вскоре Алиса с Богданом поженились. Виталик оставался работать у отца Алисы, так как очень ему понравился. Богдан был счастлив, а Алиса тоже. В скором времени Виталик познакомился с Миланой, женился на ней и теперь уже не мечтает любым способом выбиться в люди. Несмотря на то, что он так и не стал сверхбогатым человеком, парень счастлив. Ведь ничего нет прекраснее свободы.